Добрый день. На связи Центр обучения компании Инфострой. Операции копировать и вставить – это часто используемые инструменты при работе в сметной программе. Рассматривая особенности их выполнения, мы обычно делаем акценты на работе со строками локальной сметы. В комплексе А0 эти операции копировать и вставить можно выполнять и со сметными объектами, такие как локальная смета, объектная смета, акт выполненных работ и даже проект в целом. Сейчас речь пойдет о локальной смете. Мы находимся в главном окне системы. Вот текущий рабочий проект, текущая объектная смета. Мы выполняем расчет локальной сметы, ну, например, на общестроительные работы. Смета уже практически готова, но вот потребовалось сравнить ее стоимость с другим вариантом расчета, например, Вариант с построчной индексацией и вариант с индексацией по видам работ. Другой вариант расчета это, конечно же, другая смета. И я поступаю следующим образом. На панели структуры мы называем эту панель еще дерево сметных данных. Я ставлю курсор на эту смету и в контекстном меню выбираю операцию создать копию LS. Все очень просто. Копия исходной локальной сметы устанавливается в текущем объекте в самом конце списка локальных смет. Обратите внимание, в заголовке локальной сметы автоматически добавлена двоечка. Система сама нас предупреждает, что это дубликат исходной сметы. Теперь это самостоятельный документ. С этой сметой можно делать все что угодно. Изменить индексы, цены, коэффициенты, добавлять и удалять строки, менять объемы. Даже удалить эту смету в конце концов. Сейчас в главном окне системы смету, в том числе и заголовок, изменить невозможно. Для того, чтобы это сделать, ее надо открыть. Вот данная заголовка. Вносим изменения. Меняем наименование. Далее можем работать со строками. Сохраняем и закрываем. При желании... Можно создать копию исходной сметы еще раз, сделать третий вариант и так далее. Очень часто возникает необходимость копию сметы поставить в новый объект или проект. В этом случае следует воспользоваться уже двумя отдельными операциями копировать и вставить. Вот пример. В текущем проекте в главу 2 мне необходимо добавить локальную смету на устройство вентиляции. У меня в базе данных есть специальный проект, который я назвал типовые сметы. Здесь я храню локальные сметы, которые по моему опыту можно считать типовыми. Вот раздел вентиляции. Например, вот эта смета как раз та, которая подходит к новому объекту. Даю команду копировать ls в нужном мне объекте, выполняя команду вставить ls. Обратите внимание, эти операции можно выполнить и с помощью кнопок на панели инструментов. Копия сметы установлена в нужную мне объектную смету. Теперь с ней можно работать, но для этого ее необходимо открыть. В заголовке локальной сметы меняю ее шифр, наименование, устанавливаю необходимые атрибуты. Можно переходить к строкам сметы и доводить ее до ума. После этого мы ее сохраняем и закрываем. Вот это локальные сметы, с которыми мы только что работали. Если поставить курсор на название объекта, то с правой стороны в таблице мы увидим список этих локальных смет с их стоимостными показателями. Очевидно, в этом объекте нарушен порядок следования смет. Если я выполню сортировку этих смет по шифру, то они установятся в нужном мне порядке. Однако на панели структуры от этого порядок не изменился. Для того, чтобы установить смету в нужном порядке, необходимо сделать следующее. Открыть окно объектной сметы и во вкладке «Состав» с помощью кнопок «Подвинуть строку вверх или вниз» переместить локальную смету в нужное место. Сохраняю введенные изменения и закрываю смету. Обратите внимание. Порядок смет сохранился. При выполнении операции «Копировать и вставить локальную смету» есть существенный нюанс. Заключается он следующим. Вот смета, в которой есть акт выполненных работ. Зеленый треугольник на значке локальной сметы – это визуальный признак наличия акта. При копировании сметы акты автоматически отбрасываются. А можно ли скопировать смету с актами? Такая возможность есть, но только через механизм выгрузки-загрузки файла с данными. В контекстном меню выбираю функцию экспорт локальной сметы в формате А0. Система задает вопрос выгружать смету с актами или без актов. Ответить да. Далее в другом проекте выполняем операцию импорта смета загрузилась вместе со своими актами. Она встает в конец списка смет, но далее уже понятно что с ней делать. Подведем итог. Мы познакомились с инструментами копировать-вставить, которые предназначены для работы с локальными сметами как самостоятельными объектами сметной программы. При использовании этих инструментов есть небольшие нюансы. Помните об этом, пожалуйста. И при практическом использовании выбирайте для себя наиболее эффективный вариант. Спасибо вам за внимание. Желаю творческой работы. С вами был Александр Курочкин.